То когда ж ты наконец-то выйдешь-то уже? А, ну где что посмотреть-то? Дайте мне уже конкретную информацию, кто-нибудь! та -дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра, приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch продолжает знакомить тебя с самыми актуальными и крутыми играми. А конкретно поговорим сегодня про такой достаточно амбициозный проект, как Forever Skies, что в переводе означается, это вечные небеса, или же бесконечные небеса, или что-то в этом роде. Так как в эту игру нельзя пока что еще поиграть, ни в демо-версию, ни в какую-то там предрелизную, я в сегодняшнем выпуске сделаю детальный разбор того трейлера, который у нас доступен по данной игре игре, Ну и сделаем какие-то определенные выводы, посмотрим его, повертим с разных сторон, а ты, мой дорогой зритель, сделаешь выводы. Стоит ли тебе ждать эту игрушечку, а тем более приобретать ее на этапе релиза или же э, нет? Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! Помимо того, что игру нельзя потрогать, в нее поиграть, у игры нет никакой даты релиза. Есть только небольшой намек, это можно отследить в Стиме, что она выйдет в релиз якобы в 22-м э, году. Но это не точная информация, как правило, бывает, что игры релиз которых намечен на текущий год, спокойно переносится и на следующий, и на через год. Поэтому пока что в этом плане, да, друзья, я ничего точно обещать и рассказывать а, не буду. Ну и давай посмотрим, что у нас такого интересного показали в трейлере. Эта игра у нас будет в жанре выживания с видом от первого а, лица, где мы в качестве некоего персонажа вернемся на нашу родную матушку-землю, разрушенную экологической катастрофой. В наших путешествиях нам предстоит управлять высокотехнологичным дирижаблем, который можно будет модернизировать, можно будет его чинить и многое другое. В общем, все. В духе нормального классического выживания Здесь, конечно же, будет присутствовать Но давай все-таки поподробнее в деталях разберем Что же нам демонстрирует в трейлере Да, по вот этим кадрам можно действительно судить О том, что планета была разрушена Какой-нибудь, наверное, ядерной катастрофой Скорее всего, какая-то бомбежка Да, была, после которой у нас не осталось Живых вообще никого Вы посмотрите, как исковержены Искорежены все здания Да, как будто действительно их ударной волной Всех повредило, разнесло А то, что мы сейчас видим, это уже попытки людей выжить в борьбе за существование, которое видимо провалилось по определенным причинам. Ну что ж, смотрим дальше. По вот этим кадрам можно судить о том, что действительно мир будет очень глубоко насыщен различными мелкими деталями. Исследовать можно будет не только снаружи, допустим, бродя на улице и находя что-нибудь, но и также можно будет исследовать и заползать практически ну, в каждый закуток, в каждую разрушенную халупу, собирать какие-то зацепки, да, подсказочки, дополнять, я так понимаю, свой, наверное, дневник, какие-то записи будут у нас. Дальше мы видим, как у нас персонаж подходит к компьютеру и что-то там сканирует. Возможно, он пытается получить доступ к какому-нибудь секретному а, вооружению или же к какому-нибудь секретному а, биологическому материалу, как мы здесь видим, еще пока, друзья, неизвестно. Но то, что взаимодействует, да, можно будет практически со всем, что мы видим, со всем окружением. Я так я так понимаю можно будет взаимодействовать путем, например, сбора каких-то предметов, а также последовательной переработки их во что-то более ценное и стоящее и так далее. Да, вот как раз таки по следующим кадрам очень хорошо видно, что мы можем просто-напросто взять любую практически деталь, например, вот такую дверь, расщепить ее нашим супер-сверхтехнологичным оружием и сделать потом на своем дирижабле какую-нибудь просто-напросто лестницу или же стул, или же барную стойку, что-то в этом роде. Но вот по этим кадрам действительно можно раскрыть рту. И от того, какой же будет все-таки огромный у нас а, мир Судя по всему, у нас наш персонаж находится в городе И большой разрушенный город В котором, как мы видим, летает огромное количество различных предметов То ли это от ветра их так колбасит То ли, может быть, еще какие-то у нас похлещие здесь аномалии присутствуют да, Последствия этой самой бомбардировки Или же ядерной войны Или же еще хуже чего-нибудь там напридумывают а, Но тут, смотри, с гравитационным полем Я смотрю, не все в порядке да, и как судя по тому, как у нас летают Вот эти вот все ошметки Ну а дальше мы переходим к вишенке на торте Которая заинтересовала не только очень сильно меня Но и всех, думаю, кто посмотрит Данный а, видеоролик, деморолик Это, конечно же, наш высокотехнологичный Дирижбамбель, черт его подери Смотри, какой он офигенный И крутой! Во-первых, обрати Внимание на его внешний а, вид Что это не просто какой-нибудь дирижабль Там из старинных каких-то там, не знаю С книжек, да, и так далее А у нас тут реально, смотри, он состоит из какого может быть карбонового волокна Ультралегкого, а может быть еще Каких-то, не знаю, современных Технологичных материалов У него, как мы видим, какие-то по бокам специальные Видимо двигатели, которые позволяют ему перемещаться И на верхней части эти двигатели есть И на нижней И обрати внимание на то, из чего он состоит Есть верхняя часть, это я так понимаю Тяговая подушка, на которой мы будем летать Ну или же шар, как хочешь, так его и называй И обрати внимание на вот эту нижнюю часть Которая тоже у нас э, С двигателями, я так понимаю, что вот это нижняя часть и будет являться предметом кастомизации. Это будет своеобразная летающая лаборатория, состоящая, как ты видишь, вот из специальных каких-то блоков. Вот тут, кстати, это очень хорошо видно. В один из этих блоков мы заходим, да, двери открываются и попадаем внутрь. Скорее всего, эти блоки мы можем дополнять, мы можем их удалять, мы можем что-то в них делать. Какие-то, не знаю, ставить рабочие станции и так далее. Ну и, конечно же, самое основное, мы сможем пилотировать все это добро, очень достаточно удобным способом. Как видишь, наш персонаж просто-напросто встает за штурвал управления... И начинает свое путешествие куда-то в бескрайней дали. Где мы еще с тобой не летали? Ну, а судя вот по этим кадрам, можно смело заявить, что в игре будет феноменальная разрушаемость. А это значит, что практически каждое здание, практически каждый дом, практически, не знаю, каждый какой-нибудь завод. Или же, может быть, какие-то наземные объекты можно будет уничтожить. Или же это просто-напросто какая-то часть сценария, где нам демонстрируют, что после взрыва чего-то разрушается дом, да, уже за скриптом. Или же действительно мы сможем что-то подвзорвать таким образом, да как мы захочем. И оно реально вот таким вот образом, как вот этот дом сложился, как карточный какой-то домик. Если это будет сделано действительно на таком уровне, то игра конечно же будет вах, просто-напросто конфеткой. Единственное, что нам здесь не показали, это то, как можно встроить свою собственную базу, ведь у нас в описании было указано то, что здесь будет также строительство базы, но строительство базы это будет либо на дирижабле, или же все-таки на любой точке, где тебе заблагорассудится, то есть на земле именно, да, речь идет, конечно же, про землю, а на дирижабле ты, естественно, какую-нибудь огромную базу не построишь, а вот на земле, вот, это, вот, вот этот вопрос, кстати говоря, остался очень даже закрытым, и я с нетерпением жду следующего ролика, как и ты, естественно где нам, наверное, все-таки расскажут побольше, да, информации предоставит э, именно про базы, именно вот про путешествия. Очень мало показано было про путешествия в этом ролике, потому что я толком не успел ничего посмотреть. Э, интересно было бы, конечно же, выбраться куда-то, может быть, за рамки вот этого города, да, который нам представили изначально, и понаблюдать, а что же у нас находится в пустошах и с какими вообще тварями нам придется встречаться. Здесь же не показали практически ничего. По поводу сюжетки, она, да, здесь именно будет присутствовать, и нам предстоит раскрыть тайну в наших путешествиях про то, что же все-таки произошло и почему человечество потеряло контроль над землей. Нужно будет раскрыть все тайны, доцепляясь за определенные какие-то элементы при нашем путешествии. Летать в облаках это, конечно же, одно, но мы также можем спуститься ниже уровня пылевых облаков. То есть погрузиться ниже вот этой вот зеленой а, туманки, зеленой дымки, да, которая у нас была представлена в трейлере. Вот там мы откроем для себя совершенно новый странный мир мир, который будет очень сильно отличаться от того, что мы видим на поверхности планеты, то есть выше этих облаков. Нам там предстоит сразиться с эволюционирующей фауной и флорой и найти вирусный патоген для того, чтобы вылечить загадочную болезнь, которая угрожает всей нашей семье. Ну и судя по тому, что я сегодня тебе рассказал, игрушка выглядит достаточно многообещающе. Нас ждут совершенно новые механики и новый опыт исследований. Конечно же еще много недосказанного у нас, например, про то все-таки насколько будет большое исследование Мир Можно ли будет перемещаться, не знаю, на другие планеты? Меня больше всего, да, заботит этот а, момент. Выводы из всего того можно сделать следующие. Игра, конечно, заслуживает определенного внимания любителям жанра выживалок. Ну и, конечно, ждать выхода ее в релиз. Но на сегодня пока что это вся информация, которую я хотел тебе предоставить. Надеюсь, потраченное тобой бы время было сегодня не зря. Ну а если же это не так, то, пожалуйста, раскритикуй братишку Скрэча, напиши ему в комментариях, что ты об этом всем думаешь. И мы с тобой предметно в комментариях пообщаемся. Общаемся, ведь у братишки Scratch есть отличительная особенность отвечать на совершенно все твои комментарии, которые ты напишешь. Ну и продолжать дальше играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует.